Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня затронем тему опросов. На ютубе много опросов по тем или иным так сказать, запросам да? вот. ну, обычных граждан. Как обстоят дела, как, что думают обычные граждане. И, конечно же, животрепещущая самая тема – это Украина, поэтому просто она будет визита за основу. То есть опросы на основе Украины. В Ютубе есть очень много опросов граждан Украины, что они думают о русских, именно, ну как, вот говорят же, нет, на самом деле украинцы очень хорошо думают о русских, там все очень хорошо, что вот эта вот спецоперация она ни к чему, потому что смотрите, на самом деле там все тихо и спокойно, что украинцы очень хорошо думают о русских. Никто типа и не хотел ни нападать, ни тому подобное что как бы вот смотрите, и если как бы можно ли доверять данным вопросам, можно с оговоркой, но можно, да, можно провести ведь самому и проверить, так что я думаю, доверять-то можно, это ведь не говорит о том, что это вот ложный опрос или еще что-то нет, действительно, сами украинцы в своей массе действительно могут думать и о русских, и о России хорошо, и там действительно можно жить, что те ролики, которые выкладываются в YouTube где русские гнобят, это пропаганда, все хорошо, все в этом отношении, давайте это примем так, что это пропаганда, а украинцы в своей массе все думают о русских хорошо. Друзья, но можно ли на этом остановиться и за закрыть как бы эту тему сказать ну вот смотрите как все здорово украинство они вот как хорошо нас думают и на этом остановиться нет нельзя это я считаю знаете ну, либо те кто это делают эти опросы либо они э, идиоты вот, либо это они намеренно делают именно вот так вот, либо ну, просто как бы, скажем так, может, не идиот, но вот мозг у него работает не на 100%, а на, на 2%. Вот так вот, скажем. И что же нужно сделать? Как же включить-то мозг, чтобы он работал надольше? Так вот, друзья, нужно смотреть законы этой страны. Законы, понимаете, которые приняты в отношении ну в данном случае вот русских да закон тот же об языке и так далее и так далее и вот тогда будет истинная ситуация в данной стране понимаете в отношении русских только тогда не только сами то граждане они может миролюбивы и ну действительно все все хорошо в, них. в отношении русских нет никаких поползновений как бы хорошо думаю но Понимаете, вот когда законы принимаются, законы репрессивные в отношении русскоговорящих граждан да, на территории, скажем, Украины, ну это о чем говорит? О том, что вот данный опрос, он просто некорректен без вот такого рассмотрения именно законов. Он некорректен. Ну и что, что люди хорошо думают о русских? А законы что думают? А могут ли эти люди.. Русских в украинских школах спокойно учить, русскоговорящее население на территории. Но вот им свой язык нужно забыть. И надо смотреть все законы, которые репрессивно в сторону русских действуют, русскоговорящего населения. Все, понимаете? И в данном случае еще и той историей, которая была у нас совместная в СССР. Ну, в данном случае памятники и так далее, и так далее. Вот. То есть вот это все в совокупности надо смотреть. И только тогда можно делать выводы о том, что вот эта спецоперация необходима, не необходима. Я уже говорил, я против любой войны, но я – это я. А есть еще геополитические интересы страны. Да, страна – это территория, одна территория на другую напасть не может. Понятно, что страной управляют люди, и те, кто управляют, вот эти геополитические интересы, они не могут их выкинуть, вычеркнуть. Они принимают определенные решения. И если такое решение принято, то говорить, что ай-ай, мы не виноваты, нет, это значит, что те, кто управляют Украиной, они определенные геополитические решения приняты, приняли. Понимаете, вот смотрите, вот когда вы... Ну, к вам кто-то вот на улице подошел с намерением завязать с вами драку, начал на вас наезжать. Драка когда началась? Когда он начал на вас наезжать или когда кто-то кого-то ударил? Давайте честно. Наверное, она все-таки началась тогда, когда на вас уже начали наезжать. Уже, по сути, драка. И когда вы увидите, что драки не избежать, что происходит часто? Есть такая поговорка «бей первым». Все, если дело идет к драке, бей первым. Ну, так или не Так. А думаете в отношении стран как-то по-другому, что ли? Все точно так же. Ну, вот такие мысли. Давайте относиться, включать голову, логично рассуждать. Эмоции, конечно, дело хорошее, но они не всегда помогают. Нужно с холодной головой подходить и, соответственно, думать своей головой, не поддаваясь на пропаганды. А тем, кто делает опросы, все же рекомендуется, помимо опросов, заглядывать в законодательство той страны, страны, где вы проводите опросы, в отношении других стран. Вот тогда ваши опросы ну, будут корректны, как минимум. Тогда они будут освещать не только со стороны граждан, но и со стороны государства, как оно относится к гражданам той страны, да, против которых оно законы вводит. Ну, на этом, граждане. Автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, прощаюсь до следующего видео.